учителя, преподаватели, они то есть, не оставят тебя в беде, не всегда тебя поддержат, никто никогда то есть, не сказал нет. Кому не подойдешь, все тебе ответят, подскажут, что делать, как правильно, направят, и это очень нравилось. Колледж дает студентам развиваться. Можно выиграть сертификат на скидку, если ты желаешь, можно выиграть сертификат на дополнительное обучение, постоянно куда нас отправляли семейное право и трудовое право. Возможно, я в дальнейшем буду развиваться именно по этим направлениям.